Получить хороший урожай невозможно без механизации. Вот почему ЗАО и имени Ленина так тщательно готовится к ежегодному техническому осмотру. 12 апреля 2021 года, в 9 часов утра, на территории мехмастерских были выстроены в ширенку тяжелые трактора. Перед началом механизаторы собрались в цеху для ознакомления с порядком проведения технического осмотра. Инспекторы тщательно проверяли работу световых приборов, поворотных огней, звукового сигнала, наличие аптечки, люфты рулевых тяг и, конечно же, исправность тормозов. Трактора в совхозе в основном импортного производства. И с ростом курса валюты растет и стоимость запасных частей для них. На смотре, кроме инспекторов, присутствовал и начальник отдела полеводства Зинин Владимир Иванович. Вот что он сказал нашему каналу. Сегодня в нашем хозяйстве проходит ежегодный технический осмотр тракторов и сельхозмашин. То есть сегодня наши механизаторы как бы дают экзамен своей зимней работы по подготовке тракторов и сельхозмашин. Вот сейчас уже процентов нам уже 85-90 э, инспектора гостехнодор проверили. Э, пока все отлично. Поэтому уверен, что весеннюю кампанию мы проведем хорошо. В 12.30 технический осмотр завершился. Механизаторы собрались вместе, и главный инженер Петров Александр Михайлович коротко подвел итоги. Будем Он устранять. попросил относиться Стремиться к технике Береж. Справимся, наши недочеты, какие есть. Вот. Три единицы не прошло техосмотр. Это самый старый трактор 1981 -го года выпуска, у которого неисправна тормозная система. Подведем, исправим, как говорится. До полевых работ время позволяет нам это сделать. Один экскаватор-погрузчик, на ферме тоже незначительное замечание исправим, и электропогрузчик. Там рулевое колесо, будем разбираться. Вот. С остальной... Вся остальная техника довольно в хорошем состоянии находится, готова к полевым работам. На пуске, скажем так, трактористам ухаживать, беречь. Цены с каждым днем на запчасти, на горюче-смазочные увеличиваются, все это знают. Самое главное относить, – относиться бережно. То, что мы провели работу за зиму, чтобы это, скажем, до зимы сохранить в работоспособном состоянии техники. Ну, словах, Технические инспекторы похвалили техники. ЗАО за хорошую плюсом, подготовку к осмотру. Учетом, конечно, и поставили оценку коллективу 4С+. Понятно, но ваше предприятие передовое в нашем районе, в Ленинском вот передовой тем, как вы относитесь к технике, как вы ее ремонтируете, восстанавливаете, эксплуатируете. Вот здесь надо вас похвалить. Молодцы. Все ваши службы молодцы. И видно, что за техникой ухаживают, за техникой смотрят. Это хорошо. Да. С моей стороны проверено 59 единиц самоходных машин и прицепов. 57 из них прошли технический осмотр. Ну, по результатам хочу сказать большое спасибо руководству и вам за подготовку. Видно, что проделана огромная работа. И пожелать, чтобы вы эксплуатировали технику без происшествий, как минимум до следующего технического осмотра. Пожелать всем здоровья, здоровья вашим семьям, ну и удачи в работе и в жизни. Спасибо. Главное, что инспектора сказали, вы молодцы, хорошо подготовились. Она говорит, готовы, я так понимаю, к полевым работам. Зоя Ивановна тут бы сейчас рассказала, что нам в этом году предстоит сделать. Но она сделает это в пятницу на собрании на общем. Вот. И да, Александр Михайлович, выступая на собрании, будет говорить, наш цех подготовился лучше всех не только в районе, но и в области. Так что с этим я вас и поздравляю. У нас сегодня после обеда отдых у некоторых. Да? Ну, часть, да. А там уже ждут э, экскаваторы, они ждут, я смотрю. Поэтому э, это, так сказать, такой экзамен перед весенней полевой компанией, которую вы, я надеюсь, вместе с нами пройдете успешно. И опять лучшее хозяйство в Ленинском районе, в Московской области. В Ленинском районе уже не осталось хозяйства Отнес. К сожалению, да. Не с кем соревноваться. А в Московской области вы лучшие Так что поздравляю вас, счастья, успехов и главное здоровье. Давайте. Все хорошо. Заместитель директора, главный агроном Зоя Ивановна Целыковская высказала надежду, что техника в жаркий период полевых работ не подведет, и все будет хорошо. Очень Главное, чтобы это мое довольное состояние сохранилось весь сезон, чтобы не получилось так. Выехали в поле назад, вернулись уже на ремонт. Вот это для меня будет туда в камень. Я надеюсь, что этого не будет, что все будет хорошо, мы сезон отработаем. А ребята у нас молодцы, в самом деле к технике относятся замечательно. А потом у нас такой замечательный главный инженер пришел. Он просто инженер, наверное, от бога, Как он относится, конечно, он еще не такой профи, но так, как он относится к своему делу, у него большое будущее, как у инженер. Ежегодные технические осмотры, которые мы проводим в совхозе имени Ленина. Оказывает очень хорошие результаты. В среднем процентов 10 техники не подготовлены или имеющие небольшие недостатки. Но в основном очень хорошее качество подготовки. То есть есть бригада, слесарей это чувствуется. Есть электрик, который устраняет недостатки. И руководство, которое уделяет очень большое внимание подготовке техники к кусевной. По большому счету мы очень довольны. Директор ЗАО Павел Николаевич Грудинин высказал глубокое удовлетворение проделанной подготовительной работой и рассказал, что в ближайшую пятницу пройдет большое собрание трудового коллектива, на котором будут подведены итоги и поставлены новые цели. Не, ну то, что ребята прошли очень хорошо, это радует. Ну, мы каждый год, скажем так, проходим техосмотр лучшими. То, что одна единица трак трактора не прошел. Я имею в виду соклинисные, но это, в принципе, ничего страшного, потому что, действительно, 81 -го года трактор, ему 40 лет. Ну, 129 единиц было представлено, из них 3, в том числе один электропогрузчик, меньше 2%. Вот. Так что, нет, это нормальный показатель. Остальные машины будут доделывать и покажут в другой раз. В пятницу что будет? Уже планерка. Общее собрание будет. С будем подводить итоги. Рассказывать людям, как жить будем в следующем году. Вот. Обнародовать годовой отчет. Принимать э, коллективный договор. Какие льготы будут в следующем году. Что будет сделано. Сейчас будут общие собрания по цехам. Вот еще один, видишь, такой же. Который э, считает, что он выше закона. Ставить здесь машину нельзя, в зоне пешеходных переходов, нет, прямо на проезжей части, Ну вот уже второй день. Пожелаем и мы удачи труженикам полей. С вами, как всегда, был ТВ Совхоз. Хорошего весеннего настроения и, пожалуйста, не забывайте нас поддерживать репостами, лайками, комментариями и посильными пожертвованиями. До новых встреч!